Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром! Сегодня мы играем в гачу! Мы дошли до того, что нам приходится играть в гачу! Мы взрослые лбы! Мы знаем то, что многие, кто из нас смотрит, играют в гачу! Мы знаем много гачеров, потому что мы часто видим наши аудио, которые делают в гаче! Почему-то это кого-то радует! Кстати, пожалуйста, если берете наш звук, то, пожалуйста, оставляйте хотя бы ссылку или просто ник. Так, и мы вас не будем тогда трогать. О, подарочки. Это ты получила типа шмотки всякие? Нет, ну, я это? не знаю, это какая-то хрень, она абсолютно никуда не добавилась каких-то персонажей коллекционировать бесполезных. Ты зашла в игру? Да, там, оказывается, ты есть сюжет. Тут есть сюжет, ты прикинь <свят> Блин, но я прикалываю, что... Ты взяла самый светлый цвет? Нет, не самый светлый, но мне прикалываю, что рост персонажа по факту просто уменьшает его размер <свят> Да, кроме головы <свят> да. Эти позы такие <свят> Да вообще, я не знаю, как это описать. Джои, <свеч> <свеч> <свеч> смешные это же. Это такая жесть. И да, если ты зачем я сделала персонажа лысой, тут... потому что я не <свеч> понимала, как где-то что работает, и я по частям собирала прическу. Блин, тут даже нормальных длинных волос нет. А -а. Ушки какие -e Можно было сделать сушками. Я хотела сначала сделать фью с ушками. Просто по приколу, но потом передумала. Да, тут почему-то это отдельный. Так, я выбрала эту, потому что тут больше всего волос. Нет, тут еще больше есть, но я выбрала ту, потому что это похоже на то, как я примерно рисую ей Кстати, волосы. Кстати, здесь просто отвратительные. Да, но знаешь, тут хотя бы есть возможность сделать какой-то переход, типа тень, Аля, Я типа выбрала этот, потому что похоже на тень какую-то, да. А так, конечно, это какой-то говночок. Да. выбор глаз тут тоже какой-то кринж я даже не стала искать дальше я просто но ну, как по мне глаз тут довольно много хотя они все так себе и мне нравится то что здесь можно выбрать зрачок о да вот это кстати прикольная идея в гачи почему-то нет пластыря на нос как так я искала а его нету везде есть на щеке на лобну но на нос нету и ну, Я просто зато есть равно раз да. Боже мой, одежда здесь. А Это, это отдельно. Я не понимаю, как кто-то додумался сделать штаны и филки в один раздел. Какой монстр это сделал? Ну, я сделала более-менее похожую у тебя майку. У хотя бы нормальная одежда. Чтобы ты понимала, здесь нет сетки. Давай будем честны. Сетка слишком сложный аксессуар. Шарфа тоже не было, кстати, норм. Да, это, это единственное. Блядь, у него полосочка одна белая. Что это? Но, знаешь, чтобы играть Теперь она мне так кажется Ну смотришь и понимаешь, что это Бриза. Ну типа да Как мне кажется, у Брис Слишком темные волосы здесь У нее здесь слишком темные волосы И да, вот эта штука Когда нету... Кстати, там есть Браслет! Там был браслет ну там либо два браслета на две руки, но не на ту руку. Да, либо не на той руке. Я лучше вообще не буду ставить, чем поставить туда. И там то же самое с чулками. Там есть два спущенных чулка. Да, ты права, но там плохие цвета. Там нет возможности выбирать из цветового круга. Они какие-то стандартные и плохие в том-то и дело. Они не яркие, они не пастельные, они никакие, они просто плохие. Я понимаю людей, которые занимаются обработками в гаче но. Честно, по-моему, это даже скучно. Ну, типа, если ты можешь обработать и дорисовать тени, то что тебе мешает нарисовать самому арт? Ты же нарисовал. Я просто видела людей, которые рисуют с нуля туда одежду. И рисуют хорошо. Это, скорее всего, для того, чтобы как бы ты вот в внутри этого фандома гачи. Но ты как бы хочешь иметь персонажа круче, чем у остальных гачеров. И для этого просто дорисовываешь свои своей гаче что-то другое. Ладно, сейчас мы смотрим, как Перпин пыталась сделать своего Фио там. Фио официально самый сложный персонаж среди наших всех персонажей. Это даже вот я заявляю. Да. Потому что ты явно пьяная его рисовала. Столько деталей туда впихнуть. О, я только что заметила, что там наверху есть стамина. Тут еще... Стамина? О! Значит, тут можно реально играть походу. Ладно, ну мы эти функции не тестировали, так что, пожалуйста, не злитесь на нас. И здесь нет фиолетовой кожи. Я выбрала какой-то розовый о, растет. Да, я. Я делаю так полчаса, потому что мне это нравится. Боже. Я не знаю. Как у меня здесь, кстати, нету тех румян, которые рисую я, поэтому я просто. Я так понимаю, с спонсор всем будет очень долго, предполагаю. Очень долго, да. Ой, я видела такую позу, когда там у он стоит на своих волосах Что за хуя, происходит? хуй Пацанаш, ты он реально как Фио Бухой Просто во все стороны его Вот это поза Фио Бухой Да тут все позы, это Фио Бухой, особенно со стулом ищите лень? <смех> ну, это какая-то жесть, короче. <смех> а -а -а, бля! Это такое. <смех> Знаешь, на что это похоже? <смех> на <смех> наши <смех> первые арты с анатомией. <смех> И здесь нету насыщенно-фиолетового У моего Фио просто кислотно-насыщенно-фиолетовые волосы И то, что я вижу Я тебя поднимаю Понимаешь, фиолетовый еще норм Но голубой и синий здесь просто ужасный. Да блин, почему все глаза с ресничками? Реально такие огромные ресницы Вот куда мне их девать? Это мужской персонаж Я даже поставила мейл Почему нельзя оставить что-то мужское? Так, сука, много ртов, но нет майки с воротником! Как так? удивлена. Пиздец нахуй блять. У них вот даже вон там какое-то платье с бантиками. Нахрена? Это супер-мега бесполезно. Не, не знаю, я просто не знаю, кто это использует Ну, то есть, это кто-то использует Но явно они не используют тот рот курицы, который там был Возможно Здесь больше шмоток, но надо проходить сюжетку, чтобы их открыть Но нам же с тобой это нахер не надо Почему он похож на девочку? Он похож на девочку-боксера Давай будем честны, он в твоем стиле похож на девочку Все сходится Давай без этого, пожалуйста, да? Вот мы тут возмущаемся, на нас потом наедут гачеры Вот вы, иди просмотри Ничего тут есть одежда Вы нашу любимую игру Но мы, ребят, ничего не обсираем Мы просто не понимаем ничего Допустим, мы люди, которые вот э, Просто зашли в игру, чтобы в нее поиграть да, да, мы хотим, есть, может быть, дальше мы... в нее играть Да-да-да И вот мы видим эту стартовую картинку Мы видим мейкер Который дается в самом начале И мы Именно про него и говорим Мы не говорим про какие-то вещи, которые реально для инсайдеров Там у них что-то еще есть дополнительное Может быть, может быть, там нужно за что-то заплатить Нет, мы просто приходим и видим это И это нам не нравится То есть, да. это нормально Мы люди, Я которые только-только зашли в эту игру То Мне кажется, стоило стандартных вещей сделать хотя бы страниц на 10, а не по 4 Это просто... Ну, это мало Что мне сказать про это? Да тут ничего сказать, вот тут и дело Я не знаю, мне кажется, что мне впечатления лично испортили цвета Я могу смириться с маленьким выбором одежды, потому что в целом персонаж получился похожим Но цвета просто ужасные А еще, еще отдельные чулки от шортов требуют, разработчики Что это за фигня? Алло, кто так делает? Здесь только два размера груди, нул нулевочка и четверочка Здесь два размера груди мой и твой. Поскольку этот персонаж вообще не похож на Фио. Но тут есть ананас. Меня это приказывает. Здесь есть реально ананас. Здесь есть ананас. Но сначала... Я не удивлен. сделала ему апельсиновый сок. Ребята, это апельсиновый сок, честно. Они тоже... Вы о чем подумали? Он очень любит сок. Просто мне нравится, как ведет себя накидка. Это отвратительно. Она просто ломает всю физику. Ее здесь так нету. Но эта накидка. Она просто все портит. Ну, что, ребят, думаете <laughs> насчет видео, потому что мы лично неплохо повеселились, пока создавали этих персонажей. В целом, довольно прикольно, расслабляюще, конечно, не без косяков. Хотя, меня честно удивляет, что в этой игре так много <свят> косяков, учитывая, какая она популярная. Видимо, разработчикам на самом деле пофиг, что там люди думают об их игре до тех пор, пока она популярна. Лишь этой раз. игры в том, что, в отличие от, от обычных мейкеров, здесь есть действительно много возможностей. Здесь можно менять Зрачки, здесь очень много, как я заметила, пример в руки вещей. Здесь очень много всяких плюшек, типа крутых поз, даже с анимацией. Здесь есть много чего, чего нет в обычных мейкеров, но при этом здесь нет того, что есть в обычных мейкеров. То есть нельзя выбрать. Тот цвет, который ты прям Хочешь, здесь есть какая-то Всратая палитра и на этом все И в обычных мейкерах, сука Больше одежды То есть здесь Много вообще всего Но то, что должно быть Стандартного, тут этого не хватает это довольно странно, что так они сделали. Я не думаю, что какие-то гачеры после нашего видео скажут, о, да, эта игра действительно отстой, и, и не будут больше в нее играть. Нет, такого не будет. Ладно, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на наши сольные каналы, на наш общий паблик и на наши сольные паблики. Подписывайтесь на наши инстаграмы и не подписывайтесь на тикток. А на этом все, всем спасибо за просмотр. И всем пока! I will leave you behind.